Всем привет! Недавно произошла такая интересная вещь, что в режиме реального времени получилось обнаружить предсказание события, которое действительно потом произошло. А тот клип был снят за три месяца до. То есть, насколько это все серьезнее, чем кажется. Значит, хочу вам показать вот этот клип. Он, он выглядит старым. Вот как выглядит Милен Фармер. У него интересно сейчас такие работы в радиусе года. В сюжете тут сидит создатель. У создателя в газете написано Кьюанон белым по-черному. Он вызывает ангела для того, чтобы дать работу, починить на земле любовь. Но ангел с самого начала ведет себя по-хамски. Слушает музыку, барабанит пальцами. Многие моменты непонятные. Есть клуб, в который она пытается пройти. Туда не принимают светлых, только темных. Клуб, обратите внимание сейчас. Кьюанон. Опять-таки, клуб. И сердце. Сейчас, где же этот символ сердца? Нелегко ловить 25 кадр. Здесь, когда она заходит в клуб, вот так и показывают это сердце. И на клубе написано Q, QAnon. То есть в данном случае, в данном случае Q и вот этот и сердце, их ассоциируют с этим баром, куда все пытаются пройти. Но они не проходят драскот. Кьюанон. Сердце Кьюанон ассоциировано с баром, куда заходят только темные. И э, вот этот э, охранник на воротах, он в течение клипа ударил минимум двух людей, одетых в деловую одежду. То есть они не прошли. Ударил и выкинул. Кьюанон, сердце, темный бар. Такая связка. Другой клип, такой впечатляющий, атмосферный, он вызывает ассоциации с трауром. Они оба в такой черной одежде, наглухо-черной. Здесь космос и два, два объекта, две планеты поют про астероид. В них летит ворон. Ворон это тоже ассоциация с печалью. Черный ворон у них летит. В словах, ты боишься остаться, а ты боишься пустоты, один на астероиде. Боишься пустоты, один на астероиде. Про что это? Это про что-то конкретное? И в подтверждении еще траура, то есть их черная одежда, их текст песни, пустота, астероид. И ворон, летящий на них, черный ворон и синий стакан. Тут как 69. Или что-то еще. Вот ворон у них стоит. Они смотрят на этот экран, и чего-то ждут. И в какой-то момент экран... Так, так. Где же этот стакан? Стакан падает, из него вытекает эта синяя вязкая жидкость. Потом за долю секунды он потом поднимется и соберется назад. Но здесь долго его показывают вытекшим, то есть все-таки в подтверждение траура. С кем ассоциировано, он граненный изнутри или снаружи? Чья это символика? Вообще бело-голубые флаги у кого? Опять-таки, на букву Г есть государство возле моря. Траур, траур. В конце они восхищенно поднимаются. И перед ними... Да, она улыбается. Перед ними совершенно новая картина. Я не поняла, что это. Но был космос, а получился назад. Что это? Вода. И там на них летел ворон. А здесь невозможно сказать, что это. Слишком размыто. Но это похоже на ската. На водоплавающего. Вот они торжественно встают и встречают. Так что какой именно траур? Ответ в этом стакане, и что это такое, остается лишь наблюдать. Ну и для неверующих в космос получается такая затравка, что космос когда-то был, а теперь это уже море. Теперь мы живем в море, а думаем, что в космосе. Можно так подумать. И все таки нет, это не, не ворон. У ворона были бы крылья вот так, да? Хотя здесь похоже на клюв. Такое вот существо. Либо клип предсказывает траур, либо траур уже отмечается. Вопрос по кому и почему такая обстановка? Что за астероид? Я не смогла определить. Что это за планета? Здесь может быть и Земля. Там, если присмотреться, такая легкая атмосфера есть. Там может быть и Марс. Можно ли найти среди знакомых объектов? Так что ваши варианты по расшифровке в связи с синей жидкостью. А про Кьюанон? Тема «Подумать». Подумать, потому что мы знаем... Этот символ в связи с тем, как думаем мы об этом. А, видимо, это, этот символ был раньше. Вопрос, возраста этого клипа. И ее стиль она выглядит моложе. Надувает. Пузыри надували в 90-е. Сейчас Миллион Фармер 61 год. Здесь. Ну, минимум минус 30 лет, да? Минимум. Предсказанная гибель Майкла Джексона. И получается, что Кьонон, видимо, символизирует какую-то организацию. В 2020 году мы просто так подумали, что это там спасательная операция. А это что-то другое, как и сердце. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!